Володин дал оценку умному голосованию и предложил альтернативу. Сказал он, что демократия – это процедура, нормы и правила. Я всегда думал, что демократия переводится как власть народа», а Володин ведь объяснил. Он всегда как в лужу пернет, что-нибудь скажет… Долго думаешь, как с теми юристами-проктологами, помнишь, я рассказывал, как в первом созыве он сказал, что для разработки законов надо пригласить не только юристов-теоретиков, но и юристов-проктологов. Я тогда очень сильно смеялся и сказал он, что умное голосование это не содержательный проект. Он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе желание попасть во власть. Вот представляешь, то есть Володин не желает попасть во власть. Всю жизнь и зубами, и руками цеплялся, чтобы там удержаться и пролезть. Да что хочешь мог сделать, только чтобы остаться во власти и зацепиться. А вот эти люди, которые благодаря умному голосованию хотят пройти, это значит они желают во власть. Пройти, а это плохо То есть Володин во власти Это хорошо, Путин во власти Это хорошо, а эти люди Другие какие-то во власти Это плохо, потому что понятно Что там места Володину не будет Уникальные, конечно, ребята И вот Ватов все это вкуривает они что, вообще не анализируют, что ли, вот те люди, которые это слушают, а, а он что, во власти делает? Он, он что, не желал туда пройти, что ли, его туда насильно затянуло, что ли, как в эту сыноповязалку, или как она там называется, его туда затащило, блядь. Ну, я думаю, что для него это может быть такой не мой укор, что можно не там через задний ход как-то туда проскочить, а просто схитрить, вот просто взять и схитрить, вот придумать какую-то там новую систему, какой-то там праймерис, потом какое-то умное голосование и просто пройти. Ему там пришлось сдать все правильные анализы, вон как он о них постоянно печется, там, и, и проскочить между геями и не геями, там, и все, что хочешь. А тут ребята взяли и гораздо все проще решили. Наверное, обида у него. Ну да.